Новые технологии все сильнее закрепляются в нашей жизни и меняют ее привычное представление. Раньше NFT и DeFi проекты являлись лишь альтернативой того, что можно делать в большом криптовалютном пространстве, но сегодня они стали визитной карточкой данной технологии. Многие пытаются соединить NFT и DeFi чтобы создать что-то новое и целостное. И у одних ребят это получилось, вставляя вам поэт идеальное сочетание игр NFT и DeFi. Binopet — это современный и многофункциональный проект, который позволяет своим пользователям одновременно получать удовольствие от игры совместно с неплохой прибылью. Досторонняя экосистема включает в себя игру Binopad RPG, Farming, NFT Marketplace и Battle Binopad – это больше, чем игра. У Binopad также есть сильное сообщество, которое помогает игрокам инвестировать в деятельность, чтобы зарабатывать на игре деньги. Прекрет успеха Binopet заключается в достаточно интересном геймплее и активном заработке с использованием современных технологий. Проект обладает собственным токеном BPT, который имеет большую ценность во всей экосистеме Binopet. В основном он используется для покупки яиц и реквизитов в магазине. Игроки могут начать свой путь с покупки яйца, чтобы использовать его и получить первого дракона. Драконы используются в сельском хозяйстве и приносят своему обладателю награду в виде токена BPET. Драконы пригодятся вам не только для фарма, но и для участия в битвах. Существует пять видов драконов, имеющие себе атрибуты пяти элементов. Золото, дерево, вода, огонь и земля. Также у каждого из них есть шкала энергии, которую питомец будет потреблять в бою. Винопет позволяет выстроить целую стратегию, в которой одни драконы будут сильны в битвах, а другие неплохо напармят вам токенов на ферминг. Другими словами, если вы не сторонник больших рисков, то добро пожаловать в сельское хозяйство за стабильных выигрышей. Если же у вас кипит азарт, то попробуйте себя в битве с высоким выигрышем, но большим риском. Игроки могут обменивать свои драконьи яйца и драконов на торговой площадке пенопед. В качестве валюты обмена используется токен BPET. BPET имеет не только внутриигровую ценность, Поэтому инвесторы также заинтересованы в его приобретении и торговле. BPET уже удобно разместился на Swap, что крайне удобно для всех инвесторов. Команда проекта не производила предварительный майнинг BPAT и не может чеканить их, это делает весь процесс добычи токенов безопасным и прозрачным. Общий объем токенов в составляет 100 миллионов. Binopet действительно можно назвать проектом сообщества. 95% дохода с игры возвращается в пол-вознаграждений для всех игроков, и только 5% игрового дохода выходит команде Minopad для дальнейшего развития и новых разработок. Minopad имеет Proof и COTK в качестве партнера по аудиту для обеспечения безопасности. Стоит отметить особую поддержку для новых пользователей. Новые пользователи, которые приобрели более 2000 BPT у Pancake или MDEX первый раз получают приятные бонусы. При этом новые игроки не должны иметь токен BPIT в твоем адресе до этого. Общее вознаграждение предложения составляет 2 миллиона BPIT или 100 тысяч долларов. Успейте поучаствовать в акции «Повелитель драконов» и получить неплохое вознаграждение. Акция продолжится до 7 октября. Подробные условия, а также дополнительные возможности вы сможете узнать, перейдя по ссылке, закрепленной в описании. Вы можете также пригласить своего друга в участие в проекте. Приглашающий получит дополнительные 5% бонуса приглашенного. Вознаграждение приглашающего будет резервировано в реферальном поле приглашенных на этой странице активности. Приглашающий может проверить страницу активности и потребовать реферальное вознаграждение во время активности, а запрос реферального бонуса будет закрыт через один день после окончания этой деятельности. BeNapad – интересный проект с большими возможностями как для фарма, так и для увлекательных битв. Присоединившись к проекту сегодня, вы сможете не только начать получать прибыль, но и поучаствовать в различных акциях и мероприятиях от BinoPet. Если вас заинтересовал данный проект, то рекомендуем вам подписаться на их социальные сети, а также лично посетить их официальный сайт. Все необходимые ссылки вы сможете найти в описании под видео.